Всем привет, с вами Макс Риск, китайский Бравл Старс, хэштег 9. Так, смотрите, я иначе беру красный Дракон Джейси, она очень похожа на китайцев. Тут даже по-китайски написано, даже такие значки. Значит, давайте посмотрим, тут прям все перевели, прям заходили разработчики, эти переводчики. Всем привет, с вами Макс Риск. Ой, блин, это ж повторно. Смотрите, ух ты! Сразу зашел, да? И так получаю 330 информации. На китайском еще. <laughs> блин, ну поздновато как-то я узнал про это все. Так, смотрите, розы 575. Прикольно, прикольно. А ну-ка, что он такое? Ух ты, это подходит к картам. Да, это подходит. Так, давайте сейчас по китайскому. Это вроде бы традиционно китайский. Вау, вау, вау, смотрите, традиционно китайский не везет. О, французский, французский, он сказал Роблокс, Бобакс какой-то, он говорит, возможно он будет стрелять, так, это он в общем, ух ты, смотри, сумочки, в общем, мы прям на крутые сумочки, на крутые скины, Сейчас мы пойдем в Питву, но сначала хотелось бы посмотреть кое-что. Угу. Значит, здесь нельзя. А можно купить какие-то скины за... Угу. А вот, значит, 10 тысяч. Как-то уже не классно ворона покупать. А вот и... на Новый год тебя можно купить. В общем, берем Красный Дракон Джейси. И на карту захват Кристалла. Потом кое-что вам интересненькое покажу на китайском. Вы, конечно, будете в шоке. Вау, красота просто. Ну, еще красота. Давай, просыпайся, Шелли. Нам нужна твоя помощь. Вау, сундучки с коллажурой Хоп, хоп, хоп. Значит, смотрите-ка, мы идем сюда вот. И все, и все, и дефаем. И дефаемся. Динамайк умер. Почему, а? Вот Динамайк. Пойду сюда, заберу. Ух ты! Я не ожидал, я не ожидал, я не знал. Нет, вырубают, вырубает Блин, с двух сторон, так нечестно, а? Я же китаец. Стойте, пожалуйста. Надо этим нам гейла. Вот прикольно же. Гейл такой. Бо, я лечу. Хоп-хоп-хоп, пушка, пушка, пушка. Так, ворот, поворот. Хоп она. А, вырубили. Блин, МЗ-тутащир. Она может вырубить меня из далекой дистанции. О, сена прикольно. Кстати, дяди сундучки, кто взял сундучки всем? А почему я именно? Почему? Три на одного, так нечестно. Ну что здесь делать? Блин, что я должен делать с вами? Нет, Шели, Шели, нет, Шелли! На верную смерть пошла, Шели. Капец, Шели. Блин, мы все умерли. Не, ну это был шок. Шели, вот почему? Да, ну ты это, ты виноват, я ничего не делал. В общем, китайцы, такие. Давайте сейчас вам покажу кое-что интересное. Ты, ты, ты. Так, так, вы проиграете лучше. Так, сейчас мы покажем вам. Интересно, да, ты... традиционный. Так что, нам тут должно было везти. И, а почему не везет, я не знаю, наверное, уже, уже м -м отменили это все. Вот видите, ВСВС, ВС, так, это проигрыш, это победа. Подождите, тут было кое-что интересное. Ну, в общем, посмотрите на эти тексты. Так, посмотрели, да. Заходим. Возможно, надо. А, это упрощенно был, по-моему. Это традиционный, я очень не знаю теперь. Напишите комментарий. О, прям цифра 4. Так, так, так, нажимаем. Смотрим. Вот то, что хотел. Вот, смотрите, VS там VS, а тут какие-то китайские символы. Там, наверное, упрощенные. Я перепутал. Вот видите, какие китайские символы, а на них было VS. Так, сейчас я вам покажу еще. Подождите. Вот традиционные. Они а, там упрощенные. Значит, значит, это упрощенные. Вот он. А там традиционные. Упрощенные, то есть они не всем замазали эти все. Давайте зайдем, посмотрим. Вот тут VS, VS, VS. Против, против там, на русском. А, кстати, а почему на русском нету? Ну, в общем, это упрощенное нужно традиционным. Мы традиционно любим. Мы так часто выигрывали. В общем, вот так вот нужно. Э, китайцы... Китайцы... китайцы создан будет 2018 года. Знаете, я бы хотел карту прикольную сделать. Сыграть. А, блин, ТВ, ТВ. Какой ТВ? Так, значит, так вот. И с ботами, да, можно с ботами сыграть. Ага, горячий зона. Э, подождите, я хочу карту красивую. вот подходит. Давайте, значит, возьмем красивую карту. Угу. Вот это сойдет. Давайте-ка. Сейчас потренируемся и увидите, насколько мы способны. И кстати, вот я видеоролик второй раза уже записывал Вот моя была мысль, значит, смотрите. Значит, что я хотел? Я хотел, чтобы динамайк был китайский, да. Обновление. Когда мы будет, тогда будем вообще офигенно. И что-то у нас найботы не умеет играть, кстати, да. Лучше займу какую -то точку. В общем, если я проиграю, я буду, буду просто в шоке. А что за гаджет? А, вот какой гаджет. Я понял. всем Буду на подготовке. давай вы атакуйте я буду здесь дефать. Такая тактика рабочим. Блин, чувак, ну, блин, ну что ты... Ну ладно, пойду. Ты охраняй. Хорошо. Айботы, они двигаются. То налево, то направо. Это реальные боты. Да, хорошо, я понял. Блин, вырубили, вырубили. А знаете, не ташируют. Так, все, все, все, тихо-тихо. Отступает. Так? Вот. Все, понял. О, Блин, вырубили. 50-45 по китайскому там. Значит, мы играем традиционный китайский, а там упрощенный. Извиняйте что я перепутал, так сейчас своим местом, а то они не умеют занимать. И сейчас мы выиграем. Так, так, так. Отлично. Так. так да, на Поворот, поворот, давай, тренируемся. 70. 70 из 50 значит мы там уже заняли место так тихо тихо в общем напишите в комментариях как то уже не интересно это вот все возможно индийский поставить Но только, только вот там я не заметил я заметил только японский кстати прикольно будет давайте в следующем серии на канале макс риск это канал макс риск брау старс на следующем серии на канале макс риск мы запишем видеоролик на японском языке ну на японском языке говори. а если я бы ты говорил на японском языке то я не знаю кто не хотелось бы а то вы бы не, не смотрели конечно 189 давай давай давай давай ну ч ⁇ найбот давай блин безумец найбот да, блин блин его 108 эй да вы можете пойти, что ли, а? на боты Давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Да -мо, а! хоть я ним Все, выиграл. Бам! Все отлично! Давайте японский включим. Все-таки есть времяшком. Угу. Японский, японский. Это вроде бы японский. Там индийский есть, индия. В общем, смотрим. Брау Старс! Бравл Старс! Почему день динский день японский? В общем, меня вот я напугала и все испортила видеоролик. Посмотрите, а что ли реально крутая? Это что найбот или реальная игра? Стоп, это реальная игра? Что, что за приколы? Круто, плюс 8. Я не знаю. Оу. Просто да. ли, ты мощная. Можно с того еще раз? Нет. Хорошо. Японский язык продолжение. Давайте еще раз так вот. А прикольно. Кстати, потом я видеоролик посмотрю на в 2025. Если, конечно, и канал Макс Риск Брауз Старс не удалят, то я посмотрю, конечно. Так вот. Нужно тут вообще там АФКш, да, чтобы они там не копили. Ну блин, ну, Роза, самая виновата, да? Не нужно тут так вот геройствовать. Да я знаю, знаю, все тихо. Я китаец. Так, хоп-хоп-хоп-хоп. Ага, атакуем. Так, там шумы, да? Ну извиняйте, все таки я живу не сам. <рес> вот тогда мне нельзя микрофон, нельзя там кое-что звуки, в общем, вот так вот. Все ограничено но ну, через один год можно да прям через один год раньше это было для меня ну три года когда мне там было давайте посчитаем 14 лет да 14 лет когда мне там было то это конечно было нереально но сейчас один год это, это поэтому все нормально так давайте дефайтесь у меня пушка есть все тут норм. там ну, он еще смотрите пушку запускает там и сейчас бам бам сейчас будем рубать давай розы конечно не геройствуй а то сейчас умрешь ну сама уже не ну, надо спасай уже вы геройствуете <laughs> да капец какой-то японский язык так так так так так 8 7 а почему цифры а ну да цифры все одинаковые десяточка Ой, они ищут, ищут. Ищут, ищут, все. Я и не упреко, что они здесь. Ну да, уже вс ⁇ Хотел приколнуться, ну, не так уж и сильно. В общем, всем огромное спасибо за просмотр, подписку на мой канал и Ссылочку найти в описании. Всем удачи, всем пока. Э, прежде чем уходить, ссылочки в описании на прошлый видеоролик и следующий. Всем пока. Ух ты. Ух ты, ух ты, неинтересно. А ну ладно, пока!